Это удобно, когда у нас существует очередность и мы знаем, что я обижаю по понедельникам, средам и пятницам, а ты по вторникам, четвергам и субботам. А в воскресенье мы в парке, едим мороженое, любуемся друг другом. Это прекрасная модель. Здравствуйте, друзья! С вами психолог Максим Степанов, и вы смотрите 44-й выпуск программы вопрос-ответ где я отвечаю на ваши вопросы. Как вы могли заметить по содержанию последних 41 42 43 выпусков нами управляют наши убеждения. и если убеждения полезны, если они экологичны, как говорят психологи жизнь радует. Если убеждения вредные, негативные, то случается постоянно какая-то фигня. А некоторые убеждения, которые почему-то являются очень ценными и даже любимыми человеком, и он даже может быть их осознает, он даже может быть делится своими убеждениями с другими, он может быть даже хвастает ими, такие убеждения превращаются обычно в сценарии. И я думаю, что именно с негативными убеждениями, которые легли в основу ее негативного сценария, и столкнулась Ника. И вот как она описывает свою ситуацию. Здравствуйте. Мы с молодым человеком прожили почти пять лет вместе. Он стал для меня всем. Всегда был рядом, постоянно помогал мне, старался делать все, о чем я его прошу. Но отношения были такими, что мы постоянно ругались, расставались, но потом и мирились. Но один раз он перешел грань и поднял на меня руку этого я стерпеть не могла, и мы расстались. Сейчас мне очень больно, я постоянно жду, когда он придет, не могу без него, потому что мне его постоянно не хватает. Вот такое письмо от Ники, такая банальная история, я таких историй слышал десятки или сотни, и все их объединяет одна идея. Но на самом деле я думаю, что вот данная история, она с двойным дном и давайте попробуем с ней разобраться. Итак самый первый пункт, ради которого и было написано это письмо: он поднял на меня руку. он поднял на меня руку, этого я стерпеть не смогла и мы расстались. Смотрите, ника, если бы ваш молодой человек начал бы вам подсыпать кресиный яд в еду, вы бы это смогли стерпеть. Если бы он э, начал будить вас каждую ночь в 3 часа, чтобы просто побеседовать с вами поговорить, вы бы смогли это стерпеть. Если бы вы покупали квартиру и он вдруг раз и оформил ее на себя, вы смогли бы это стерпеть. Если бы ваш молодой человек делал вам массаж и с такой силой, что оставались бы синяки, вы смогли бы это стерпеть. Я думаю, что у вас нет готовых ответов на мои вопросы, и они вам кажутся даже глупыми, надуманными. И вам нужно в каждом из них разбираться, вам нужно вникать, вам нужно понимать, что я имел в виду, что я вкладывал, нужно взвешивать. И только тогда принимать решение, только тогда давать мне какой-то ответ. А на то, как вы пишете, он поднял на вас руку, у вас был ответ. У вас был готовый ответ, и вы его мгновенно реализовали. Поэтому давайте рассмотрим такой вариант. Вариант один я его назову: Если бы ваш молодой человек вас регулярно избивал, и вы подумали бы: да ну ладно, не могу я такое терпеть. Во-первых, это больно, во-вторых, это унизительно, синяки постоянные, и зачем вообще такой человек рядом? И тогда бы вы приняли решение спокойно с ним расстались для своего же блага никогда о нем не вспоминали бы и не писали бы письмо психологу но нет все в вашем случае произошло импульсивно он поднял руку вы не смогли стерпеть а теперь вы скучаете теперь вы страдаете и теперь вы жалеете что он не приходит потому что это не было вашим решением это была заготовка и в отличие от крысиного Яна у вас заранее, за годы был придуман ответ, что вы будете делать, если мужчина поднимет руку. И именно поэтому вы пострадали, потому что ответ был готов – один ответ. А ситуации бывают разные. И в каждом случае, с каждым человеком, в каждых конкретных обстоятельствах ситуация будет различна. Потому что бывает, что людей бьют, ну, допустим, по щекам, чтобы привести в сознание. Бывает, что людей бьют, чтобы прекратить истерику. Бывает, что, ну, людей могут хорошенько так встряхнуть, толкнуть, напугать, чтобы прекратить панику, вывести их из паники, сделать их сконцентрированными, привести их э, в состояние здесь и сейчас, в текущий момент. И как ни странно, все это делается на благо, чтобы человек сам себе не навредил. А ваш-то ответ, он-то готов заранее, я этого не стерплю и я расстанусь, и вы расстались, а вот последствия вам не подошли. И давайте из этого тогда сделаем вывод, что это было не ваше родное решение, это не ваше желание и не ваш вывод. Это был заранее заготовленный ход, если он так, то я тогда вот так. И вы даже термин придумали «поднимет руку»! Вы, вы же не говорите э, «куда», «как» он вас ударил, то есть важна вам не суть, а факт «он поднял руку». Ну вот, я поднял руку. Я вам больше скажу, если у вас есть заранее заготовленный ход. Если у вас есть мощное оружие, вы подсознательно мечтаете его применить для того, чтобы убедиться в его силе, для того, чтобы убедиться в своей силе. И каждый мальчик, который занимается боксом или любыми другими боевыми искусствами, он в принципе хотел бы, чтобы к нему на улице пристали хулиганы, что он их так хорошенько разметал, что он им надавал, навешал. Потому что ему хочется убедиться, ему хочется проверить, что его оружие действует, что он не зря ходит на бокс, что он меняется, он становится сильнее. Но если нормальный мальчик не может сам напасть на людей, не может избить их, то ему нужен повод. Ему нужен повод, который оправдает вот эти его действия, и он его ждет. И поэтому, как вот этот школьник-боксер, вы могли бы тоже сами начать искать этот повод. То есть в такой ситуации вы сами постоянно создаете конфликты, вы провоцируете ссоры, чтобы сделать себе оправдание, чтобы был повод. Наконец-то он поднял руку и у вас появляется индульгенция, вот теперь-то я могу нажать на красную кнопку и применить свое мощное оружие. И это уже прекрасный повод сходить к психологу и разобраться с убеждением про «поднял руку», и заодно вы можете разобраться со всеми остальными негативными убеждениями вашими и не экологичными, которые отравляют вам жизнь. Но снова я думаю, что это не суть истории. И я напомню, что мы разобрали уже два варианта. Первый вариант был такой, что ваш молодой человек, он конфликтный, он агрессивный. И дошло до того, что он поднял руку, и вы с ним разошлись. И вы тогда никогда о нем не вспоминали, не писали писем психологам, не рассказывали подругам, просто, просто стали жить счастливо. Вам от этого просто хорошо. Но это не ваш вариант. И мы рассмотрели второй вариант, что, ну вот да, жили-жили, постоянные конфликты, постоянные разборки, постоянные ссоры, но я не могла с ним расстаться, ну, например, потому что, к примеру, общие дети нас связывают, родители не поймут, подруги не поймут, перед всеми знакомыми сотрудниками стыдно, и мне приходилось сохранять семью. И вот, наконец-то... Он поднял руку, и теперь я могу с чистой совестью с ним разойтись. Никто меня не осудит. И как оказалось, это тоже не ваш вариант, потому что сейчас-то вы жалеете об этом разрыве. Вы его не хотели. Стоп, ну так а что же тогда происходило? Ну, видимо, какой-то третий вариант. Какой же? Какой? Давайте его найдем. Для того чтобы его найти, я напомню теперь другую незаметную фоновую часть вашего письма. И тогда мы ныряем уже под второе, если не третье дно. Значит, что вы там пишете? Мне сейчас очень больно, я постоянно жду, когда он придет. Я не могу без него. И мне его постоянно не хватает. Потому что он стал всем для меня. Он всегда был рядом. Он постоянно помогал мне. Он старался делать все. То, о чем я его прошу но отношения были такими что мы постоянно ругались расставались но потом мирились ника что я сейчас прочитал что вы тут написали как-то даже в голове не укладывается что это один и тот же человек тот самый который поднял на вас руку то есть оказывается он и помогал и делал все то о чем вы просили и теперь вам его не хватает, и вы не можете без него. И поэтому вы ждете, когда он придет. То есть, это же просто источник блага какой-то, ваш молодой человек. И тут же вы пишете, что Ну просто у нас отношения были такими, что постоянно ругались и постоянно расставались. Ника, следите за своими словами. Я за ними тоже слежу. <связь> и вот когда я слежу за вашими словами, я вот что вижу и слышу. Молодой человек старался вам во всем помочь. Он во всем шел навстречу. Он старался сделать так, как вы его просили. Это он так делал, он. А мы ругались, ссорились, расставались и так далее. Никак, кто эти ми мифические мы? <связь> Скажите, пожалуйста. Я подозреваю, что мы это вы, Ника. То есть, про, про молодого человека мы знаем, что он во всем идет навстречу, во всем помогает, во всем пытается сделать хорошо для вас. То есть, тогда получается, что это вы агрессор, это вы нападаете, это вы зачинщик ссор, конфликтов, расставаний и так далее. И если это так, то я, я в этом вижу логику, я, я тогда могу сказать, что все эти истории тогда связываются в одну. То есть получается, что у вас было убеждение, как вы поведете себя, если мужчина поднимет на вас руку. И вы ждали этого момента, когда мужчина поднимет руку. Потому что у вас уже был заготовлен ответный ход. Эта ситуация произошла сама, или вы ее спровоцировали. Он поднял, и вы ответили, и вы расстались. Идут облом, мужчина не появляется, потому что вы, то видимо, рассчитывали, что он будет делать какие-то ответные ходы, а он не делает. И, конечно, тогда у вас получается когнитивные диссонансы, синдром отмены, по народному ломка и рухнувший мир и все остальное, потому что вы ожидали, видимо, что он будет в ответ. Или просить прощения, или мириться, или жалеть вас, или еще какие-то ваши фантазии реализовывать. А он воспринял все за чистую монету, он попросту исчез. И тут вы должны посмотреть вот на, на все это, на все свое мировоззрение со стороны в целом, а не только на случай с дракой.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 И, видимо, наверное, не знаю, он этого и не хотел. То есть, вы пишете, он, он мне делал все хорошее, он делал все хорошее, а мы ссорились. Это ваша модель? Ника, это ваша модель, что нужно постоянно, поочередно обижать друг друга, постоянно мстить за вчера и постоянно ждать, опасаться завтрашнего ответного хода. И когда ответный ход не последовал, вы удивились. И сейчас, Нико, главное, что вам нужно сделать, это найти, определить, понять, откуда у вас взялся такой сценарий, откуда у вас взялась такая модель взаимоотношений мужчины и женщины, где они постоянно нападают друг на друга, где они постоянно опасаются друг друга и ждут ответных ходов. И вот вам подсказка из зала: скорее всего, так делалось в вашей семье. Скорее всего, так делали в вашей семье, когда вы росли. Так, возможно, делали ваши родители. Так, возможно, делали ваши бабушки-дедушки. Может быть, мама так над вами измывалась, или еще что-то любые, любые варианты. Просто это для вас стало привычным. Это стало нормой. И поэтому это второй повод. Пойти все-таки к психологу пойдите и найдите, отследите, где вы заразились такими убеждениями, где вы заразились такими сценариями, и устраните их, и замените их новыми, где мужчина и женщина в паре вдохновляют друг друга, где мужчина и женщина в паре усиливают друг друга, где они пытаются напитать друг друга избытком своей любви. А не соревнуются все время, кто лучше отомстил за вчера и кто кому должен, и не заняты подготовкой к завтрашней обороне. То есть, в чем, я думаю, самый-самый фундамент или даже подвал той ситуации, в которую вы попали, вы изначально входили во взаимоотношения с вашим молодым человеком не для мира и любви, а для борьбы и войны и именно с этой целью вы запасаетесь оружием. Я думаю, вот на этом проблема более-менее ясна и главное понятно, что делать, поэтому пишите комментарии, если вы согласны или не согласны, и удачи вам и до встречи.